Ну, таким способом заменяется родной убогий регулятор, но ну, это я придумал это у меня был просто такой регулятор от одиссея 010 вот я придумал такой вот переходной механизм от родного регулятора оська со втулкой. Ну, здесь на стоечках также там он. передача сделана. Дискретник установлен. Отпилен кусок платы по переключателю тонкомпенсации. В том месте как раз первая микросхема которая в моем случае не нужна. Так как селектор входов я выкинул. Вход напрямую идет на регулятор громкости, можно сказать. Через вот эту кнопку стереумо вернее. Здесь значит стабилизация на стабилитронах по питанию с той стороны распаяно выходные зажимы на акустику здесь тюльпаны рца разъемы здесь значит по питанию такой наборчик вышел. Вот это вот оконечник запитан. Мощное питание. Это слаботочное питание. Здесь значит за счет того, что индикаторы стрелочные установлены. Обмотки, идущие ранее на накал по 3 вольта добавлены к обмоткам которые шли на слаботочный выпрямитель 31 вольт самым постоянное напряжение получилось плюс минус 36 вольт при 220 в сети здесь высокоскоростной конденсатор на 1000 микрофарад добавлен Здесь по 4700 семьсот емкости. Здесь, значит, получилось 31 вольт на мощный выпрямитель. Питает выходные каскады. Плюс-минус 36 вольт предвыходные каскады. Здесь сделан отдельный выпрямитель на двух диодах. И один ограничивающий резистор, задающий рабочий ток реле. Отдельный выпрямитель сделан для того, чтобы при выключении усилителя отдельный выпрямитель с небольшой емкостью 100 микрофарад По-хитрому установлены. При отключении питания кнопки сеть емкость быстро разряжается под нагрузкой маленькая емкость и мгновенно отключает реле. В оригинале же проводок на кнопку идет Бывают контакты плохо работают там, короче так надежнее и отдельное питание, выпрямитель отдельный, ну самый элементарный на двух диодах, берется с обмоток сразу. отлаженный усилитель. Выставлен ток покоя по 40 мА на плечо. Отлажен 0 на выходе. Все пропаяно. Особенность основная это дискретный регулятор. И вот эти вот стрелочные индикаторы. Платку я сам делал на пассивных элементах для пущей надежности. Нормально работает. Растяжечки на стабилитронах, чтобы не попалить индикаторы. Здесь, значит, отдельный модуль подсветки пришлось сделать Заодно одно скреплением такой уголок. Там один уголок с другим уголком скреплены еще третьим уголком здесь идет стабилизация на стабилитроне для светодиодной ленты выбран ток около 9 миллиампер, около 9 миллиампер и застабилизировано на 11 вольт стабилитрон дает то есть вот таким вот образом подсветка отрегулирована и яркость ее застабилизирована. Не зависит от просадок и прочих факторов. Ну и самая страшная часть моего видео это вот эта сторона. Здесь, как мы видим, пленочные неполярные емкости вместо родных электролитов. Помехоподавляющая емкость на питание. Стабилитроны. Ну а здесь тонкомпенсация распаяна. Таким образом, здесь все сделано. Продублированы дорожки. Пропаяно все. Вот такой вот вариант. То есть... В данном случае в звуковом тракте у меня нет ни одного электролита. Первая пара конденсаторов исключена, а вторая пара заменена на пленку. Небольшая оплошность была. Забыл подсоединить сетевой шнур. Вот мы видим как от низкой частоты зависит сразу мощность.